Привет, посетители психологического центра Немиркин. Добро пожаловать на очередное видео. Быть добрым, сострадательным и сопереживающим крайне важно для вашего благополучия и благополучия окружающих вас людей. Но начинаете ли вы когда-нибудь подозревать, что кто-то может воспользоваться этими вашими положительными качествами? Если эта мысль не приходила вам в голову, все равно лучше оставаться информированным и уверенным в себе, чем испытывать сомнения из-за сомнительных или небезопасных отношений с кем-то. Итак, вот шесть признаков, что вашей добротой пользуются. Первый. Эмоциональное насилие. Эмоциональное насилие действительно и реально. Признак того, что кто-то манипулирует вами и использует вас в своих интересах, если он проявляет эмоциональное насилие и целенаправленные действия по отношению к вам. По данным Национальной горячей линии по борьбе с домашним насилием, признаки эмоционального насилия включают ведение себя собственнически или ревниво, отказ доверять вам, постоянное оскорбление или критика, обесценивание ваших чувств и потребностей, запугивание вас или обвинение вас в своих действиях и оскорбительном поведении. К сожалению, список можно продолжать, и такое эмоциональное насилие и манипуляции также трудно обнаружить. Эмоционально жестокие люди питаются властью. Они могут использовать свое контролирующее поведение и тактику, чтобы заставить вас чувствовать себя неуверенно. Второе. Игнорирование ваших границ. Тот, кто пытается использовать вас в своих интересах, скорее всего, будет игнорировать ваши границы и ценности. Они отказываются принимать любые границы, которые вы, возможно, установили между вами, и продолжают давить на вашу щедрость ради личной выгоды или пользы. Они неустанно обращаются к вам, чтобы удовлетворить свои потребности. Находясь в ситуации, когда ваши личные границы не соблюдаются, может быть сложной. Поэтому очень важно уметь распознать этот признак чтобы вы могли предпринять правильные действия, чтобы уйти от этого человека или ситуации. Номер три. Избирательное внимание. Избирательное внимание – это один из самых известных признаков человека, который пытается использовать свою добрую волю против вас. Этот человек будет игнорировать вас, когда им ничего от вас не нужно, но снова появится, когда обнаружит, что нуждается в вашей помощи. Такое поведение определяет так называемые отношение ю Человек ю будет приходить и уходить когда это наиболее соответствует их потребностям и остается рядом только по эгоистичным причинам. Они преследуют только свои интересы. Остерегайтесь избирательного внимания. Если вы заметили этот признак у кого-то в своей жизни, обязательно напомните им о своих границах и дистанцируйтесь от них. Номер четыре. Постоянное осуждение или критика. Имеете ли вы дело с человеком? Кто постоянно осуждает или критикует? Тот, кто пытается воспользоваться вами будет иметь эгоистичные черты характера и эгоцентричные, узкомыслящие взгляды на мир. Профессор философии и автор книги Кэролин Джей Саймон «Доктор философии» объясняет, что осуждающее поведение может включать наличие системы моральных оценок, которая перекошена в вашу собственную пользу, и давать много негативных моральных оценок другим, а также поспешные негативные моральные выводы о других. Такие люди часто подвергаются угрозе вашими достойными восхищения чертами и качествами и постоянно пытаются опустить вас, чтобы заставить вас сомневаться в себе. Номер 5. Приманка чувства вины Приманивание чувством вины часто используется, когда кто-то пытается убедить вас устранить ваши границы, раздвинуть ваши пределы и игнорировать свои основные ценности. По словам профессора и автора Престона Ни», приманка чувства вины может выглядеть как необоснованное обвинение и нацеливаться на слабое место получателя. Их цель – возложить на вас ответственность за их счастье и несчастье, или успехи и неудачи. Это дает им возможность нацеливаться на ваши уязвимые и слабые места, давая им больше власти, чтобы давить и убеждать вас в согласии с их требованиями и просьбами. И номер шесть – виктимность. Подобно приманиванию чувством вины, виктимность также дает манипулятору возможность, как упоминает НИ, эксплуатировать добрую волю реципиента, нечистую совесть, чувство долга и обязанности, или защитные и воспитательные инстинкты. Для того, чтобы этот ход был эффективным, этот человек будет намерен строить из себя невинного, беспомощный или слабый фасад. Чтобы заставить вас поверить, что вы нужны ему для чего-то, что кажется важным. Этот признак может быть очень трудно обнаружить в начале, но он может стать отличной подсказкой о чьих-то недобрых намерениях. Как только вы распознаете его в нем. Итак, узнали ли вы какие-либо из этих признаков? Если вы когда-нибудь окажетесь в серьезной ситуации, когда ваша безопасность находится под угрозой или вам угрожают или преследуют, пожалуйста, обратитесь за помощью. В описании есть ссылки на ресурсы, к которым вы можете обратиться. Показалось ли вам это видео познавательным? Расскажите нам об этом в комментариях ниже